В этом видео я буду раздавать звуковые поджопники нашим лидерам оппозиции Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали В жанре такого политического стеба <музыка> Вот смотришь российское телевидение, там НТВ и постоянно Алла Борисовна Пугачева, Супер Мапонна. Максим Галкин, там, о блин, какой не классный Пасков там, какой крутой чувак И вот они там это все долбят, долбят То есть для меня мне 40 лет А для моей дочери тем более То есть это уже динозавры То есть они интересны, они не креативные Они не в формате, они морально устарели Понимаете? И вот читаешь оппозиционные сайты Там этих 3-4 штуки И там Статкевич наш лидер Граждане, тунеядцы, хулиганы Он для меня чужой, понимаете? Чужой Он со мной не общается Интернет дает такую, такую возможность Как обмен комментариями Когда какая-то статья, какое-то видео И потом сам человек, который в этом видео отвечал Он садится и отвечает да? Я ему вопрос задам, он мне ответит Для меня это важно Завтра все будет лучше, чем вчера На митингах появится раз в месяц Народ сходил там, потом через месяц-два, полгода проснется опять, хуй, вперед на это вот, и все, опять тише Проснись и бой, проснись и бой Как бы ни ругали Лукашенко, он с этого телевизора не вылазит, он уже надоел, но он там сидит и упорно таращит глаза что-то рассказывает Что, что мешает Статкевичу? Интернет есть, пожалуйста, сиди. Ребедька, сиди, рассказывай, доказывай. Спуститесь на землю, вы никакие не лидеры. Вы отряд немощных особей, которые, если зимой будут без штанов ходить, то сделают так, что другие люди, которые за ним будут идти, не будут поскальзываться. Бабуська, туда не ходи, сюда ходи. Я это говорю не про особенности вашей физиологии. Я говорю о том, что наши оппозиции идейны за Пор, 20 лет себе держали и ничего толком не придумали. У вас проблемы с работой извилин, креатива, идей нет. И понимаете, хоть бы оппозиция чем-то радовала, и тут неплохо. У власти запор, реформ нету и не будет. Но они своих детей пристроили, им бабло капает, у них же там фонд Лукашенко, да, там деньги гребет. Отдельно от бюджета от Беларуси. Дети пристроены, да, пенсия повышенная будет. То есть у них все пучком. Вот. Вы же своих детей только некоторые пристроили. Я говорю про Гайдукевича младшего, которого с ментовки выдернули и сделали политиком. Вот. Ну и бабло не всем капает. То есть не все из вас мотаются и сидят за границей. Многим не повезло сидят здесь. Ребята, поймите, я это все говорю в такой... С жесткой, но юморной интонацией. Я верю, что и знаю, что есть очень много патриотов, людей, которые реально за страну все, что есть, отдадут. И на этом вся вот оппозиция держится. За этой границей. Ну Сидите там, ну выйдите в интернет, и если вас там никто не будет трогать, на комментарии отвечайте. Хлебим в ссылке. Еще поздняк консультируют. Умный человек, четкий, не спорю. А что это вы здесь делаете? Но он уже в струю времени не попадает, понимаете? Сказывается возраст, спокойный образ жизни и удаленность от Родины. Не тот у поздняка эмоциональный задор. Тоже его время ушло. Потом вот эти партии вы называете свои. Какая вот не польза от того, что у вас есть какие-то партии. Если перефразировать Пушкина, то на груди его могучие три волосины сбились в кучу. Вот что такое ваша партия? Вы вожди ваших маленьких тусовок, которые очень далеки от народа. Обидно, кремлюсь. Обидно, ну ничего не сделал, да? вот битва за куропаты. Правое дело, правое. Нужное дело. Молодцы отстояли. Ну, реально молодцы. Но большой части народа на куропаты пофиг. Ну, вот такие несознательные люди, понимаете, в стране живут. Они думают через холодильник. Их нельзя за это винить, понимаете. Они думают, что вот первым делом накормить семью, одеть жену и детей, а потом уже все остальное. Так что давайте как бы ну смотреть правде в глаза, спускаться на землю и перестать себя титулами какими-то там величать, что это лидер, что это там какой-то там. Вы просто заслуженные позиционеры и больше никто. Люди, которые за 23 года не смогли взять власть в свои руки, то есть неудачники. Ну если по-простому говорить, без безобедняков. Я тоже снимаю видео, как бы я не за властью видеть. Но я говорю то, что у меня вот и у моих подписчиков по комментариям, да, вот такие мысли, мы приходим к такому выводу. А что такое смотреть правде в глаза? Вы занимаетесь какими-то своими этими вот между собойчиками, поднимаете какие-то вопросы, которые... Ну только вам интересно. Вот смотрите, тунеядца в тему власть ковырнула, весь народ поднялся, народу не пофиг. Но вы опять все это заговняли, понимаете? Вы опять увели этот протест под какие-то вот свои эти опять между собойчики, опять это все как-то вот, да, опять политические требования. Да, кто правит экономикой, тот управляет политикой. И с этим спорить никто не будет. Но поймите, у людей была вещь, там, конкретная цель неправильно выразился, да, разобраться с этим вот законом, поставить на место местную власть, потому что Минск город большой, тут особо никого не потиранешь. а в областях, вот последнее дело по милиции, да? что даже боссы милицейские на местах превратились неизвестно что, то есть людям нужно было помочь разобраться с местными Мэрами, хренами, которых не выбирают, но не все называют мэрами. Да? Навести порядок в маленьких городках, поселках и разобраться с этим отмены декрета, тунеядц. От вот что хотели люди. А вы вот опять все это куда-то увели. Вы вообще живете неизвестно на какой планете. Лукашенко живет на своем Марсе, а вы на Венере. Зайдите в интернет, почитайте комментарии, посмотрите видео наших блогеров. Посмотрите видео каких-то аналитиков, вот мне... Дарт Вейдер, назову его так, один из моих подписчиков, он понял, как я его назвал. Интересное видео дает, то есть, много чего есть посмотреть. Почитайте комментарии, там столько полезной информации. Вы столько себе ответов найдете, у нас умные люди. Нет, вы в своем соку варитесь там, потому что у вас в банке ты законсервировало, и вы считаете себя крутыми и, и запор идейный. Мы радостно и весело скажем прощайте запоры. Короче, уберите своего лица эмоциональный такой задор матерых оппозиционеров и станьте обычными оппозиционерами, тогда будете ближе к людям. Знаете, ваша цель собирать народ. Как бы м -м, вам честно сказать и вам это понять, что вот то, что вы делаете, народ вам в последующем скажет спасибо, что поможете с этой властью разобраться и перевести страну в, в нормальное русло, без этих тоталитарных Костоправов, да, которые сейчас у нас есть в стране, но вы сильные, мужественные, сильные духом, но туповаты. У вас нету идей конкретных, простых, чтобы все вас поняли и поддержали. И что знали, что вот мы идем с ним на этот митинг не только потому, что он нас позвал, а потому, что он еще считает это, это, это, это. И я с ним полностью согласен. А вот здесь он не согласен, я там считаю, а я с ним не согласен, я буду с ним спорить. И вот он там появится в интернете, я ему напишу, и он не пускай докажет, почему-то считает. А так вы кто? Глашатые? Собрались. Опять исчез. То есть какой-то лидер. Тамада. Вы идейный динозавры, как и Лукашенко. Вы с ним с одной страницы прошлого, не актуального и древнего. Ищите новые идеи и озвучивайте их. Обращаюсь как к власти, так и к оппозиции. Сообразим треть. Серьезно, я сбегаю, а? Отсюда не убежишь. Легко выходил на контакты с Советской Беларусью. Я пытался донести таким выдержанным языком под потребность бизнеса в международной торговле, что нужно исправить. Меня внимательно журналист выслушал, но ну, материал, конечно, в номер не пошел, никто это не пустил. Я много раз пытался стучаться и в партизанчик, и в Хартию, и в какие-то другие здания. Но там же шпанты, понимаете, ты даже до них тоже не достучишься. Это ж туда не фигли-мигли, фиг как в администрацию попасть, понимаете. Это шаплоты оппозиционных бастионов, да, которые не вникают, что им пишут, там что к ним обращаются, они сразу, это не Стуткевич, там, не этот вот, не либо Леби... нафиг. Я вас призываю делать видео, делать стримы, отвечать на вопросы людей, общаться. Станьте лидерами. Я уже делал видео, в котором объяснял, кто такой лидер, кто такой босс. Вам сейчас все карты в руки. В стране кризис. Лукашенко не лидер уже давно, он босс. Он не ведет за собой народ, он приказывает и душит людей. И люди это чувствуют и знают. Лидер тот, кто забой ведет. А как можно за вами идти, если я не знаю, что вы там себе хотите делать? Я не знаю вашей программы, вашего интеллекта, в экономике, политике вообще ничего не знаю. Но я не, не, не учу наизусть оппозиционные сайты у меня, ж извините. Но это не точно. Смотрел видео Ярослава Романчука. Хрен, ну такое. Но он старается, пытается. Молодец. Я досмотрел до конца видео, пищеварение не, не, не улучшилось, но я его как экономиста, честно скажу, уважаю. Много таких интересных идей. Он пытается, а вы чего? Следуйте его примеру. Я еще раз повторяю, что лидер оппозиции, перестаньте себя так называть. Поймите, наконец, что чтобы стать кем-то для народа, нужно с ним общаться, а не называть себя какими-то титулами. Назовите вы себя там главным пупком оппозиционной там в Беларуси. Ну, общаться надо каждый день, каждую неделю, а не раз в месяц там звать на митинг и все. Я понимаю, что время, здоровье, наверное, требуется для этого. Возраст опять-таки, да, надо общаться. Лукашенко, какой бы он ни был кривой в идеях, он с телевизора не вылазит, понимаете. У вас есть интернет, что вам мешает делать то же самое. У вас блогеры поддержат, администраторы групп поддержат в соцсетях. Они донесут ваши идеи, только вы скажите что-нибудь внятное и понятное. Вы можете обидеться, что я сказал, что идейный запор. 23 года вы возглавляете свои партии. Ну, какие они есть, но есть. да. Там, на груди могучие три волосины, ну, есть какая-то группа, там вы их вождите, группировочек маленьких. Да? Но за 20 лет ничего вас не поменялось. То есть вы из лидеров своих партий превратились тоже в боссов, понимаете? Которые давят стул и отдают приказы. Пацак, и не обманывает, это некрасиво, родной. То есть Лукашенко утверждает, Сорус самый умный, ну, как пропаганда его говорит. И вы получаете самые умные, потому что за 20 лет ваших партий никому не нашлось вам на замену, правильно? Поймите, наконец, за вами молодежь, вот, активная часть общества, да, там, люди до 40, не пойдут. До 30 тем более, 25 лет, 20 лет, еще тем более не пойдут. Вы для них чужие динозавры, которые не хотят рассказать, что же у них в голове. Расскажите, и мнение народа изменится. Я хочу, чтобы этот мой видео поджопник нашей оппозиции, точнее ее лидерами, как они себя сами называют. Он до них долетел. Они позвонком ощутили всю мощь моего послания. Ну, а там уже позвонок сыпется, не сыпется. Это уже от обидчивости зависит каждого конкретного лидера. Понимаете, я со смыслом и без понтов. Вот то, что если называете лидерами оппозиции, это понты. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Вы досмотрели до этого момента, Значит, все хорошо, видео понравилось. Вот, поэтому на мое лицо нажимайте, там появится иконка, это подписка. Оформляйте, лайк ставьте, репосты делайте в социальные сети. Спасибо.